Я его убил. Что делать? У меня три пушки. Их шесть. Блять, я тут дробовиком хожу по пустыне. Мы, когда смотрим на щеночков, котеночков, мы говорим, они играются, да? Но они же не играются, они же они, они реально обучаются жизни. И вот. Хочется воспроизвести вот это вот на цивилизационном уровне, чтобы для детей учебный процесс не был какой-то Болезненную необходимость. Мы пытаемся эксплуатировать желание игрока улучшить оружие и даем нагружаем его немножко обучающими. Ему надо знать немножко физику, немножко математику, разобраться в каких-то научных математических концепциях, чтобы получать больше удовольствия от игры». где постоянно много э, различных вещей, которые предсказываются у нас уже буквально через 15-20 лет, лет. И я думаю, что она может быть также же правильной. Довольно интересная игра, потому что, наверное, это какое-то разнообразие для меня, потому что обычно я в такие игры не играю. В принципе, игра хорошо. Конечно, для своего продукта это пока очень хорошо. А, Показывается именно механика, что есть элементы, где нужно угадывать, где они высчитывать сами, есть, названия, там, компоненты. А, мне понравилось управление, можно даровать управление, частично график, меня некоторые функции, фикбоксы, а, в принципе, игра хорошая. Игра хорошая. Графика нормальная для такой игры, вполне себе сойдет, потому что не каждый компьютер поднимет хорошую графику. Геймплей, в принципе, устраивает, но не хватает какого-то разнообразия.